Привет! Меня зовут Анна Алферова. Я не только автор обучающих программ и инструктор многих школ, а также сертифицированный тренер международной компании. Кроме всего, я практикующий мастер, и так же, как и вы, веду записи своих клиентов. Сегодня я расскажу и покажу, как автоматизировать эту задачу, и вы избежите накладки с записями клиентов, создадите мини-сайт, и все это бесплатно. Так как у меня уже есть аккаунт на данном сервисе, я создаю новый и назову его «Тест Алферова». Регистрирую новый почтовый адрес. Теперь нахожу бесплатный сервис для регистрации услуг своей студии. Набираю в поисковой строке «Букформ онлайн-запись». Я в первой же строчке вижу прямую ссылку на сайт, перехожу по ней. На форму регистрации на сервисе BookForm. Ввожу название новой студии, категорию бизнеса, выбираю красота. Ввожу данные собственника, в данном случае свое имя и телефон, пароль. И попадаю на свою страницу сервиса BookForm. Профиль и услуги я буду редактировать уже из личного кабинета. В левой стороне экрана столбик с меню. С него и начнем. Первым делом я настрою свою компанию. Дам ей имя, определю вид деятельности. Данный сервис отлично подойдет не только мастерам бьюти-индустрии, также репетиторам и всем, кто предоставляет услуги для населения. Добавлю свой логотип. Я предварительно сохранила условную картинку в папку на компьютере. Теперь вставляю. Ввожу название, краткое описание своей компании. Так как краткое описание ограничено количеством символов, более подробную информацию я добавлю ниже. Обязательно сохраняйте каждое изменение, чтобы снова не тратить время на ввод данных. Добавляю контакты. Тут вы можете добавить все возможные мессенджеры и даже ссылки на страницы в соцсетях. Это очень удобно. Я укажу реальный адрес, где принимаю клиентов и обучаю учеников. Тут же можно добавить подробности, как вас найти, если э, ваша студия располагается таким образом, что с улицы это не очевидно. Обновлю страничку и посмотрю, что получилось. Теперь мой виден логотип. Добавляю услуги. Добавлю для примера две услуги, а вы обязательно укажите, укажите все свои, которые вы предоставляете клиентам. При добавлении услуги указываю ее название, категорию, могу добавить описание. Это очень удобно, поскольку информирует клиента о каких-то нюансах. Теперь вставляю фотографию. Фотография услуги важна, она демонстрирует качество, на что может рассчитывать клиент. Если для услуги есть возрастные ограничения, укажите в описании. Выбираю адрес из указанных, обязательно сохраняю. Теперь настрою расписание для услуги. Тут указывается продолжительность. Если у вас два мастера или больше, укажите то количество мест, сколько клиентов вы можете обслужить по данной услуге одновременно в вашем салоне. Выбираю период, когда клиент может записаться на услугу, и время, и рабочие дни недели. Указываю стоимость и обязательно сохраняю. Вы можете отредактировать информационное сообщение, которое придет клиенту при оповещении о записи. Теперь добавлю для выбора вторую услугу, например, покрытие гель-лаком. Алгоритм тот же. Наименование, описание, фотография, настройка расписания, стоимость, адрес и все остальные характеристики. А теперь создаю мини-сайт. Он называется виджетом, который будет отражаться при переходе по ссылке для клиента, из которого клиент напрямую может записаться к вам или ко мне. Обязательно сохраняйте все изменения, потому что... Я однажды, не сохранив, пришлось повторять все действия заново. Это лишнее время. С левой стороны меню я выбираю вкладку «Виджет» и настраиваю его. Добавляя в него услуги, могу настроить внешний вид. Тут же вы можете скопировать ссылку и вставить ее в Инстаграм и другие соцсети, где находят вас клиенты и могут по ней перейти и записаться к вам. А я копирую ссылку и проверю и покажу, что получилось и как мой клиент увидит мой мини-сайт. Вот такой мини-сайт открывается. Тут и название, которое я указала, описание для клиента, может быть, какие-то подробные информации. Прямая ссылка, значок, переход в WhatsApp. Я указала только один мессенджер. Вы можете указать все, что у вас есть. Клиент с телефона может сразу перейти в указанный мессенджер и записаться или задать вопросы. А я запишусь как клиент на этом сайте. Выбираю услугу, дату, время, указываю свои данные и отправляю запись. Давайте посмотрим с вами, как запись клиента отражается в моем личном кабинете на сервисе BookForm. Открываем журнал записей. С левой стороны меню. Тут же можно ее отредактировать, указать статус. Если вы позвонили и запись подтверждена, можете указать это или выполнили ее, и тут же указать. После того, как услуга будет предоставлена, можно добавить остальные подробности. А вот и мне, как клиенту, на мою личную почту пришло оповещение. Если хотите получать уведомления о новых записях оперативно, например, в Telegram, я сниму новое видео и покажу, как настроить данную услугу, к тому же она бесплатна а ваши клиенты будут получать СМС. И вы знаете, что для этого сделать? Написать комментарий под этим видео и написать, насколько вам это действительно интересно, стоит ли тратить мое время и ваше. С вами была Анна Алферова. Рада вам. Пишите, что вам еще интересно. Я расскажу.